Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, сегодня очень интересно рассматриваем тему, что же такое инфляция, от чего она зависит, почему возникает. И думаю, что это будет интересно, потому что в принципе неразрывно связанным с таким понятием, как инфляция, является стоимость денег в экономике. И для понимания глобальных движений цен на активы, рынки глобальной экономике являются вот эти вот две составляющие инфляция и стоимость денег а откуда же пошла инфляция и с чего она начинается но ну, фактически инфляция это рост потребительских цен то есть когда у вас растут Потребительские цены на товары и услуги в стране, в которой смотрим а, ну, над экономикой, которую мы наблюдаем. И в этом случае получается, что обесцениваются деньги. То есть, если у вас заработная плата не растет, а цены на товары и услуги увеличиваются, то в этом случае это приводит к неблагоприятным последствиям. Да? То есть, у вас денежные средства обесцениваются. Если вы осуществляете накопление денежных средств, то в этом случае первой очередной задачей для любого человека в процессе накопления денег является защита своих денежных средств от инфляции. Поэтому разберем сегодня этот момент в текущем видео, да, что же инфляция, откуда она появилась и от чего она непосредственно зависит. Вообще возникновение инфляции согласно концепции экономических циклов Кондратьева вот того же самого можно говорить но ну, можно называть то что бурное развитие в мировой экономике кредита что это значит да то есть немножко зайдем в историю я уже много там в своих лекциях в своих вебинарах про это говорил упоминал что современная экономика основанная на кредите имеет волновой характер потому что кредит как раз таки Причиной разгона инфляции является кредит, доступность кредита. То есть, если кредитные деньги доступны и они дешевы, то в этом случае инфляция растет. Почему такое происходит? Потому что для производителя товаров или услуг, для него без разницы, без разницы, какими деньгами вы с ним расплатите за товар или услугу. То есть, если вы покупаете автомобиль, да, то компания или производитель автомобиля, ему без разницы, за кредитные деньги вы рассчитались или вы рассчитались за деньги ну, по заработной плате, по дебетовой карточке. В любом случае он получает от этого выгоду. И вот про что я говорю, то есть если там на пальцах попытаться объяснить, что же такое инфляция, как она устроена, как она работает, то есть есть так называемый критический, ну, то есть критический объем производства, который вы можете сделать, да, то есть давайте в качестве примера разберем такую ситуацию. Средние века, да, и у человека там частная лавочка, он производит сапоги, обувь, и максимум он может произвести при своих ресурсах там пар в месяц. И появляется кредит, то есть деньги становятся доступными, деньги достаточно дешевые и на этом фоне соответственно у него количество покупателей начинает расти. И для того чтобы, а так как у него объем производства ограничен, да, то есть он больше ста не может произвести априори и допустим, что он не может увеличить объемы производства, то в этом случае что он начинает делать? То есть он начинает эти товары повышать цену, не сразу, а постепенно, для того, чтобы соблюсти этот баланс со спроса и предложения, который… Имеет место быть то есть рыночные законы, спроса и предложения, которые говорят о том, что если у тебя большой спрос, а предложение ограничено, то цена на товар начинает расти. И, соответственно, получается, начинается повышение цен. И это носит характер не только относительно самого этого производителя обуви, а это, ну, так как это экономическая машина, да, то есть это во всех экономических отношениях таким образом происходит увеличение цен на товар. Что в этом случае происходит? Да? То есть мы поняли, что первопричиной являлась, являлся кредит и кредит дешевый. Что начинает, какие мысли у кредитора, да, у банкира, который выдает эти кредиты? Так, у меня начинает разгоняться инфляция в стране. То есть, если я и дальше буду выдавать денежные средства процент ниже, чем инфляция, я ничего не заработаю. но Я же не альтруист, и он начинает повышать процентную ставку. Почему вот это в неразрывной связи идет уровень процентной ставки в стране от инфляционных ожиданий? Да, очень просто все. Да. То есть, если у вас высокая инфляция, вам ее нужно погасить. Чтобы вам погасить высокую инфляцию, вам нужно снизить потребление. Как вы можете снизить потребление? Повысив цены, процентную ставку на кредит. И в этом случае кредит становится более дорогим, желающих взять кредит становится меньше, потребление схлапывается, и цены на товар начинают постепенно замедляться и снижаться непосредственно. И таким образом, центробанки за счет управления стоимостью денег в экономике, они регулируют инфляцию. То есть, дорогие деньги, инфляция замедляется, дешевые деньги, инфляция начинает расти. И это неразрывный фактор, да, то есть это вот неразрывные три составляющие, которые участвуют в мировой экономике. То есть когда растет экономика, когда высокое потребление, когда высокое потребление, когда процентные ставки низкие. Когда процентные ставки низкие, и высокое потребление, разгоняется инфляция. Инфляция, на самом деле, в больших масштабах, она достаточно убыточна, ну, не то что убыточна, это не является хорошо для экономики. В этом случае банки повышают стоимость кредита. Кредит становится дорогим и разворачивается волна роста. Да? То есть э, кредит становится более дорогим, потребление складывается, компании производят меньше, потому что меньше потребляют, начинают увольнять людей, увеличивается безработица. И за счет увеличения безработицы, соответственно потребление схлапывается да, и происходит снижение процентных ставок. Все достаточно просто и управляемо, управляемо в рамках отдельно взятых экономик, в рамках мировой экономики. То есть всегда экономический рост и растущая инфляция будет при дешевых деньгах и соответственно наоборот. И если вы это понимаете, то и понимаете цикличность экономики, да, то понимаете, что тогда инфляция будет зависеть от того, насколько дешевые или дорогие деньги будут в стране. Вот так вот попытался простым языком объяснить. Если все понятно и доступно, пожалуйста, ставим лайки. Подписываемся на канал, щелкаем на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Если же непонятно, если же у вас есть аргументы, чтобы поспорить, пожалуйста, пишите в комментариях. С удовольствием их почитаю, выскажу собственное мнение, может быть даже по этому поводу запишу отдельное видео, если будет достойный комментарий. У меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания вам и удачи.